Всем привет на канале Юри Сет. Сегодня кто-то работает, кто-то выходной, я выходной, вчера последний день отработал, сейчас я иду в школу, Там да, надо. Да. зачем я так рано встал тогда, если мне не закончилась отработка, я иду заниматься спортом, бегать, на да. турники и так далее, все какие-то сонные, мне-то что, мне тогда надо привыкать, скоро уже школа к этому графику этому графику просыпаться в 7 утра а не в 10 утра так я привыкну сейчас и все потом к тем буду привыкать но сейчас до сих пор мы одноклассники работают. да кому-то сказали до 3-го работать кому-то до 11-го кто вот -то только начал 1 августа ходить не 25-го, а 1 августа Ой, сейчас я уже в школе возле школы сразу по видно по этим пустикам. Вообще вчера мы что делали, вчера мы, как всегда, вот последнее убирали, тяпками работали, траву дорывали и все, понедельник, сегодня среда, да, ближе к полыни восьмого, людей там дофига туда не пойдут, представляете, до одиннадцатого горбатится, это еще неделю работать, обладать, без выходных, кстати, да, без выходных, школьные рабы два. Кстати, из-за этого я тупанул и не вышло «Школьные рабы-2», прям извиняюсь, просто, я думаю продолжение делать, но без окраски все так вышло, все сложно, все тяжело, ну, сейчас я позанимаюсь, побегаю, хочу а, снимать, как я бегаю, ну, каждый, каждый умеет бегать, каждый знает, как бегать, пришел побегать, меня отправили работать, я кричу, что я уже отработал, и мне посылают заново. Ладно, сейчас как бы отход. Мне нужно где-то переждать время, чтобы у меня еще Елена Дмитриевна на меня не кричала. За что кричать? Что я просто пришел, надо объясниться. Подумать я сейчас работаю, не работаю. Бездельничаю. Бездельник какой-то вообще. Наши бы еще найти и объяснить ситуацию. Просто что работаю, что не работаю. Все объяснил. Это вот сзади. Так, сейчас, может кого-нибудь найду из наших. Ой, Привет. Я опять не опять основа. Ты куда уходишь? Ты что видел? Может быть тебя было видно, не знаю. Ну вот, хорошо. Просто пришел побегать, мне заставляют ещё еще работать. А я уже отработал. Ну, вот. Помогай нам. Да. Отход, обход сейчас будет. Отход, обход. Что, же все отработали? Да, я вчера отработал. Наш я не знаю где сейчас. Там еще надо отрабатывать им один день. который вообще до 11-го. Чтоб тебя видно было, давай так. я не ну, надо. Я спрашиваю. Что ты? <сíts> <сíts> <сíts> у вас такие фобии странные, что промбыйтесь, чтобы вас снимали. Ну, такая фигня. Ну а тебя отвлекать не буду, еще поругают тебя. Да. Я просто буду бегать. Ну, давай. Пробей, урну. Давай, ты можешь. Пробей? Я могу. Как ее зовут? Геля. Вот там где-то сзади геля идет. Где-то там. Как всегда сзади. Ладно. Ай, работайте, удачи вам. Да я тут буду бегать, ты ч? О. Дежь Николаевна. <с> Кик, <лол. с> что я могу сказать? Пришел же после разговора с Заучем. Лежа Николаевна спросила, что я тут делаю. Я говорю, бегаю. <с> Потом же вижу, приходит Андрей Тимофеевич, наш технолог и физрук. Говорит, да, что, помогать пришел? Я говорю, да, помогать пришел. Просто бегать сюда пришел, боже. Я же собирался за дровкиной идти. Да, там какой-то отряд самоубийств называется, фильм. И мне хочется его посмотреть. Я потом пойду спрошу, сколько будет билет завтра стоить. Слушай, я примерно дома 150. Вот так вот. Не успел войти в кинотеатр. Мне сказали, что он закрыт. Какой же итог. Хотелось в данном видео рассказать, что я уже отработал. Завтра иду в кино. И весело так уж и было много. Вообще влоги я должен снимать каждый день, да. Потому что это жизнь, что со мной происходит, что меняется. Каждый день что не поменяется, вот через день, да. То же самое видео будет завтра, послезавтра. Что поменяется, чуть-чуть поменяется. Но снимать влоги каждый день надо. То, что это влоги, Они, а не какое-нибудь там видео, пародия или какой-то специально для юмора создается раз в неделю, в две. Просто интернет, интернета не было. И. Видео так задержка выше ходит, печенка. Здесь у меня В парке также побеляли деревья, ветки, типа посиливали, теперь траву. Не доверяет мне. Да ты посмотри, что творят, да? Да посмотри, что творят. Я, наверное, не усну после этого. Кому понравилось видео, подпишись на мой канал, поставь большой палец вверх. Всем спасибо, всем удачи, до завтра.